Всем привет! Вы на канале Bad. Меня зовут Евгений. Давненько я не снимал никаких видосиков. А еще дольше я не обновлял какие-то свои старые главные боты. Так вот, в этом видео будет обновление бота SmartBot Premium на 21 очко. Затягивать с объяснениями, как него него войти, как найти, попасть и так далее, я не буду. Вы, в принципе, сейчас все увидели на своих экранах. Я просто нажму на вход в бота. Обновление это у нас уже 2.5. Этому боту уже много лет, он у нас с 2020 года существует, раньше он назывался умный бот, теперь он называется смарт-бот, а суть ну, плюс-минус та же самая. Бот разделен на несколько частей, как вы видите, то есть вы можете отдельно получать прогнозы на победы и переборы, отдельно на тоталы, отдельно на масти, отдельно на значение, точную карту и 21RGX. Я думаю, просто так будет удобнее для всех, когда прогнозы можно разделять, а не получать сразу же массу информации в одном прогнозе. Что в данном боте я обновил? Все, то есть обновлены победы, обновлены переборы, переборы игроку, переборы дилеру, тоталы, тоталы на первого игрока, тоталы на второго игрока, значения и точные карты. Вообще все обновлено, но самое крупное обновление как раз таки у нас в значениях и в точных картах. Ну и я думаю то, что это более интересно будет для всех для обзора, поэтому этот обзор будет посвящен значениям точной карте. К нему и перейдем. Чтобы получить прогноз на это, нажимаем эту кнопочку значения ТК-21. Посмотрим, какая у нас сейчас идет игра в лайве. Идет у нас 116 игра. Мы видим, что бот у нас все так же по-прежнему работает только почетным играм. Соответственно, я отправляю запрос на 118 игру. Ой, 118 говорю, пишу 119. -ю. Вот, 118 игра. У нас тут, в принципе, такой хороший прогноз. Возможно будет раздача, возможно будет золотое очко и возможно будет ничья. Также по точной карте короли и значение короли. Смотрите, так как здесь не указано на кого конкретно ставить, значит и значение, и точную карту я делаю и на игрока, и на дилера. То есть обоим игрокам ставка делается. Также сейчас появились прогнозы отдельно только на игрока, но... Если попадется, мы это увидим. Не попадется, ну, вы будете знать, что это есть. В лайве, который я провожу бесплатно в своем телеграм-канале, там ребята уже это все увидели. Если вы еще не с нами, то присоединяйтесь. Ссылочки все, как всегда, в описании и у вас здесь на экранах. А я пойду делать ставку. 118 грамм Я сделаю ставку и на значение, и на точную карту. Сразу же автоставкой, чтобы было все побыстрее. Все, ставки сделаны. Сразу же я себе повышаю на догон ставочку. Я себе сделаю умножение на 3, чтобы не тратить время с вот этими 2, 2,5. Потому что я сразу же сделал уже и на точную карту, и на значение. И возможно я еще сделаю на RGX, ну и плюс 21, если в 118 сейчас не попадется этого. То есть таким образом я просто себе сократил догончик. Да, по поводу догончиков. Обратите внимание, это мега изменение. Теперь точная карта и значение на один догон идет. Раньше было два догона, то есть мы играли три игры. Теперь один догон и мы играем две игры. Но обратите внимание, то, что два догона осталось и они идут на RGX. Там у нас стабильненько два догона. То есть там мы играем три игры. А давайте следить по статистике, что у нас будет. Ох, у нас сливная линия началась в 117 игре. Но ну, я надеюсь, то, что... Короли все-таки зайдут. Но и так я еще смотрю, черных королей в 117 тоже много. Еще есть шанс как раз-таки то, что в 118 сейчас будет 21 раздача. Ничья вряд ли, наверное, будет. Отлично. Прогноз у нас полностью зашел. Как вы видите, дилеру пришел король Бубы. И еще и ничья. Это вообще неожиданно. Но такое бывает, то, что ничья идет за ничьей. Но прям редко. И у нас получается... Где у нас прогноз? И у нас получается, смотрите, значение король зашел дилеру. Король бубы дилеру зашел. И еще ничья зашла. И все это у нас получилось без догона. Круто, отлично. Начало хорошее. Запросим 120-ю игру. Вот, отлично. Смотрите, прогноз. Значение игроку король. Точная карта игроку. Вольты красный И догон при этом три игры. Но смотрите, у нас же только на игроку ставится две карты. Соответственно, если вы вспомните, ну вот те люди, которые знают этого бота, вы поймете то, что догонов у нас все же меньше. Но не догонов, а самих ставок у нас по итогу-то меньше. То есть это экономнее получается, и рисков также меньше. Пойду делать ставку на этом. Все, ставку я сделал. Значения в этот раз я не буду ставить. Хоть и там всего лишь одно значение игроку король, но как бы что-то почему-то не хочу. В этом случае, смотрите, так как мы сделали две ставки только лишь на игрока, а в прошлом прогнозе я делал 2 ставки на игрока и две ставки на дилера. Понимаете, да? То есть, объем там был большой, а здесь меньше. То есть, я сейчас загрузил всего лишь 200 рублей. Соответственно, следующий догон я могу умножать с учетом данного коэффициента. Там, ну, в среднем, можно сказать, 10 коэффициент на игрока. Да, там 9,5, 10, 10,5 такие коэффициенты. То, в принципе, я могу умножить на 2. 2. А если у меня баланс совсем маленький, то я могу даже и не умножать. Я вот поставил 100 рублей и еще могу поставить также 100 рублей. Я все равно буду в плюсе. Понимаете, да? Теперь э, плюсы вот этого изменения по поводу точной карты на игрока и значения. По поводу значения я также могу умножать на 2, потому что там коэффициент у нас идет на короля. Я не помню сколько. Сейчас посмотрим, что вспоминать. А, игра уже началась, коэффициенты другие. Ну, Кстати, посмотрим, вдруг я уже выиграл. Так, я не выиграл, соответственно, я делаю догон в следующей игре в 121. Это будет первый догон. Все, догон я сделал. Как видите, на игрока также. На те же самые карты, кстати говоря, и коэффициенты, если не ошибаюсь, совершенно не изменились по отношению с предыдущей игрой. Остается только ждать. Опять ничего. Ой, еще и золотое очко у нас в 119 игре было. То есть у нас тот прогноз прям вообще, грубо говоря, ну как, можно сказать, золотой прогноз. Такие прогнозы надо продавать задорого. Представляете, золотое очко, у нас коэффициент рабочий там 30 с копеечкой, то есть 35-38. И еще коэффициенты отдельные на игрока и на дилера по 80 с лишним идут. Представляете, сколько можно было заработать. То, что сейчас идет жестко, это жесткая прям сливная линия. Смотрите, друг за другом, ничья, золотое очко, снова ничья. Есть такое подозрение, что мои вальты сейчас от этого спрячутся. Они просто испугаются и спрячутся, потому что идет жесть. Вот смотрите опять, золотой очку. 121 игра, снова золотой очку. Ну, но, скорее всего, нет смысла делать догоны, но ради видео просто я вам продолжу это делать. Как видите, я вообще просто добавляю уже по 100 рублей к догонам. Здесь особо надеяться на то, что я выиграю сейчас с такой линией. прям, но ну, шансы очень малы. Это у нас идет второй догон, и в 123-й игре у нас будет последний догон. Как видите, да, напоминаю, 3 догона, значит играем четыре 4 игры. Опять вальта нет, и соответственно сейчас я буду делать уже последний догон, но у меня все так же нету даже особо-то надежды на то, то, что выпадет. Как вы видели, линия ужаснейшая. Итак, валет у нас пришел, да не тот пришел. В принципе, можно было бы продолжить запрашивать на 124 ю игру прогноз, но у нас такая линия ужасная идет. Нам еще нужно ждать игр 5-6. Неизвестно, насколько это затянется. Кстати, значение у нас заходит король. Может быть, конечно, повезет и сейчас красный король выпадет. Это будет либо червы, либо бубы. Это будет отлично. Тогда на позитиве можно будет закончить видео. Но если не выпадет, то я в принципе не буду продолжать, потому что видео достаточно, как всегда, длинное получилось и Продолжать снимать эм, уже не будет смысла. К тому же надо будет мне долго ждать окончания сливной линии. Когда она закончится, хрен его знает. Шансов на вольта все меньше и меньше становится. Эм, но ничего, я потом отыграю. Что делать в случае, если вы попали в такую ситуацию? Во-первых... Вы видели то, что у нас в начале уже было сообщение о том, что идет сливная линия На этом моменте вы должны были остановиться Вот прям полностью остановиться и ждать, чтобы не попадать на вот это вот все Смотрите, что он набрал, две дамы, одна чернота Ну тут как бы понятно, то, что сейчас скоро будет еще что-то Какая-нибудь ничья или раздача, вот что-то такое тоже, я думаю, снова упадет Так вот, увидели сообщение, все, закончили игру Любые ставки, неважно на каком этапе у вас догоны идут, на каком этапе у вас вообще ставка, только сделана, не сделано. Не надо обратно возвратки делать. О, смотрите, я только сказал. И снова, еще 123 игра не закончилась, а 124 уже раздача и продолжение сливной линии. То есть смысла делать ставки дальше вообще я не вижу. Если есть какие-то стратегии, которые основаны на сливной линии, то да, здесь есть смысл. Сейчас есть смысл ловить по боту раздачу, ничью и вот это вот все вот. Посмотрим, что у нас бот на 124-ю игру говорил по поводу... Да, вот у нас нам и сказал то, что будет 21, оно у нас и выпало. Вот это можно сейчас ловить. Или переходить на победы. Ну хотя там тоже будут у нас сейчас сливная линия влиять. То есть, короче говоря, проще всего просто пропустить, отдохнуть, заняться другими делами. Или если у вас есть бот на другую игру, там, например, на Бакару, на кости, на секу, то просто уйти туда. А дальше вы можете продолжить простым способом. То есть, вот смотрите, я закончу на 300 рублях. Да? А дальше я просто, допустим, бы на вот этом прогнозе я бы уже ставил бы ну, хотя бы 600 рублей. Или 500 рублей. Да? Чтобы компенсировать проигрыш и приблизиться к нулю. Или хотя бы чуть-чуть сверху заработать. Не сразу же ставить, ай, косарь ставлю там, не знаю, по косарю. Нет. Чтобы по косарю ставить, у меня нету такого баланса. То есть для косаря, вот, ну это как минимум сотка у вас должна быть на балансе. Чтобы по тысяче ставить. Надеюсь, вам, в принципе, все понятно. Надеюсь, вам понравилось и понятное разъяснение по поводу сливной линии на вот живом примере. Что делать, что не делать. То, что я продолжу ставку делать, это э, для видео. да. Чаще всего я увидел это сообщение и я заканчиваю делать ставки. Но все же азарт бывает, втягивает, и я продолжаю. И всегда это приводит, ну не всегда, но чаще всего это приводит к одному и тому же, что это будет слив, если идет сливная линия. Ну Не зря, да, она называется сливная линия. Что она сливает? Только наш баланс. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.